Всем привет, дорогие коллеги-стевики, и с вами Зайцев Алексей и раздел «Вредные советы». И как человек, который любит вредничать, я раздаю советы направо и налево, и иногда они могут вам помочь развалить организацию. Первый совет, который я хочу вам дать, обязательно учитесь у инфобизнесменов. Вот те люди, которые продают курсы, как правильно преуспеть построить автоматизацию этого бизнеса, в Ютубе. Смотрите людей, которые в сетевом маркетинге ну, хорошо разбираются. Да? Очень важно, чтобы эти люди умели красиво, ярко продавать, да? чтобы кипяток, так чтобы вы чувствовали кипяток, когда вам что-то продает. Вот. Посмотрите на самых популярных продажников, курсов и пройдите какой-нибудь курс. Самый важный момент – это купить курсов как можно больше, потому что чем больше курсов вы купите, тем больше у вас будет ощущение того, что вы на правильном пути. Потому что деньги же нужно тратить на, прежде всего, теоретическое образование, потому что тогда вы будете все делать идеально, у вас не будет ошибок. Когда вы учитесь у инфобизнесменов, вы пройдете определенный путь. Я хочу сказать, что этот путь уникален. Он вам понравится.